Люди в Украине уже давно все поняли, к несчастью. А люди в России должны осознать, что чем бы это ни закончилось в ближайшие недели, с жизнью, как прежде, закончено навсегда. С прежней Россией закончено навсегда. С прежними привычками бытовыми, ментальными, закончено навсегда. Мы вступили в новую эру. В этой эре. Первое. Россия а, вошла в клуб Саддама Хусейна, Каддафи, Ким Чен Ына. Это изгой. Это сейчас они не один Ренса сейчас вышел из совета директоров русской компании. Сейчас они оттуда посыпятся. Деньги они, конечно, любят, но ситуацию понимают. Сейчас подать руку русскому царю, это значит съехать из своей Европы и Америки навсегда. Это куст может себе позволить. Ему уже просто деваться некуда. Многие не, мог, не смогут себе позволить. Эта жизнь закончена. Второе, что произойдет. Закончились разговоры. Сейчас очень много разговоров, вообще русские либералы много пишут о том, что нет, это, мол, не русский народ, это вот позиция клики. А русский народ, он, конечно, белый, пушистый. Возвращаясь к вашему первому вопросу, белый он, пушистый он, это его правительство начало войну. Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Если ваше правительство в обратную сторону заслуживает санкций и вызвать санкции, никто на Западе теперь больше не будет делить санкции для Путина и санкции для русского народа. Разделите ответственность вместе со своим правительством по полной программе. Провернуться мозги не сразу, не быстро, но провернуться. Долгая игра, долгая ночь, очень долгая ночь. Когда будет рассвет, а вокруг, страны не узнаем. Но это как-то совсем. Добро пожаловать во мрак. Это называется. Во мрак, да.